Начинаем прямой эфир. Сегодня мы с вами поговорим про самого, наверное, известного доктора во всем мире, доктора Дзейна Баджи, и про его косметику Дзейно Скин. Так, сейчас я переверну с вами, пообщаюсь, и потом опять мы перейдем сюда в полочке. И, собственно, я буду рассказывать уже по препарату. Сейчас какая-то такая несколько общая информация. Всем, друзья, привет! Итак, про доктора Дзейна Баджи. Вообще, косметика Дзейна Баджи, вы очень часто путаете. Вообще, Абаджи и Дзейна Баджи. Дело в том, что Абаджи, так называется, сейчас можем, наверное, даже, ну, в общем, Абаджи косметика, она не так выглядит. Белые банки написаны просто Абаджи. Она основана в 1991 году, и, собственно, фронтменом этой косметики был доктор Дзейн Как это вводится? В какой-то момент возникли, видимо, финансовые разногласия с акционерами, и доктор Абадж вышел из этого мероприятия и основал вот свою марку Дзейн вот эти вот синие банки. Я уже, наверное, говорила о том, что я не фанат доктора Дзейна Баджи, но у меня есть всегда, знаете, как плюсы и минусы. Вот я вам сегодня прям расскажу про все плюсы и минусы, и вы сделаете выводы сами. Потому что я стараюсь абсолютно, что называется, быть объективным, объективной. И я понимаю прекрасно, что у доктора Дзейна Баджи, у него прекрасные составы, у него очень крутые ингредиенты. Я вам сегодня, правда, все расскажу и покажу. Поэтому говорить о том, что это плохая у косметика нет а у меня скажем сразу же на чаше весов про минусы расскажу а мне ну, я считаю, что косметика Дейна Баджи – это достаточно агрессивная косметика, и она подходит очень небольшому количеству наших пациентов. То есть, собственно, вот я идеальный пациент для косметики Дзейна Баджи – это мужчина или женщина с плотной такой вот пористой кожей, которая нечувствительна, это очень важно, да? какие-то постакны какие-то, возможно, какая-то, возможно, пигментация. То есть здесь вот для достижения максимально быстрого эффекта за очень короткие сроки, да, с помощью No Paints, No Gains, но Действительно, мы приходим к идеальному состоянию кожи, когда она убран весь гиперкератоз, сужены поры, вот она такая гладкая, блестящая. Это история про баджи Но, так как это агрессивная все-таки косметика, да, я понимаю, что там можно подобрать и какие-то лайтовые продукты, но тогда зачем, собственно, идти туда, да? Есть гораздо больше косметик, которые основаны на корневой терапии, они будут лучше восстанавливать кожу. Поэтому, опять же... Большинство пациентов – это люди с чувствительной кожей, и здесь нужно очень осторожно подбирать косметику Дзейнабадж. Опять же, что э, прям в плюсах, потому что косметику Дзейнабадж подбирать самому практически невозможно. Вот здесь основная ошибка, когда вы видите какой-нибудь препарат, вырвав его из контекста, вы получаете обычно не тот эффект, который можно получить, когда используется эта косметика в системе и подобрана косметологом. Не все даже, я вам скажу, больше косметологи хорошо развиваются. Собираются в косметике за Баджи, чтобы назначать это правильно. И тогда, когда она подобрана специалистом, подобрана правильно, вот здесь действительно вы видите те результаты, те восторженные отзывы, читайте, которые имеют место быть в том числе в Инстаграме. Итак, у нас уже порядочное количество набралось. Ну что, друзья, поехали к косметике. Переворачиваемся. Итак. Ну что, ä, начнем, наверное, смотрите, Она вся вот в таких вот ä, упаковках, не очень удобно будет рассказывать, но это сделано для того, чтобы она не заляпывалась. Просто вот эти вот банки, ä, вот эти вот коробочки, вернее, они ä, заляпываются и становятся очень неприглядно. Видно, как будто вот тут вот, вот, вот, прям все хватали. Поэтому буду рассказывать и показывать вот так. Начнем давайте с вами с очищения. Опять же, наверное, буду рассказывать про самые такие прикольные штуки. Вот самая у них клевая вещь, это вот это вот очищение. Вы его наверняка знаете. И это, кстати говоря, то очищение, которое может быть вырвано из контекста. То есть вот этим очищением вполне себе, вполне себе можно взять отдельно, да, не покупая какую-то там систему. Почему? Потому что здесь ну, эксфолиатинг, вот этот вот cleanser, он реально классно работает. Там есть такие частички плюс салициловые, гликолевые кислоты. То есть это такой вот э, м, кислотный очиститель но э, достаточно мягкий я бы все равно его назвала то есть он прям не такой уж прям же скач но да будет действительно видимо обновлять и его в основном собственно и заказывает если говорить про другие тут есть джентл и увлажняющий вот не знаю есть ли увлажняющий или нет, но собственно у доктора он есть а я пробовала и то это другой скажу честно на мой взгляд, на рынке есть гораздо интереснее препараты, потому что, да, он неплохо очищает, но сказать, что что-то такое, прям вау, в увлажняющем там есть очень много там, мочевина, глицерин, то есть те какие-то увлажняющие компоненты, поэтому есть вот это вот ощущение, как будто ты что-то такое не дочистил, не домыл. Вот. А я, честно скажу, не, не люблю вот эти вот истории, поэтому мне все-таки... Если прям вот выбирать, то я бы выбрала бы вот это вот очищение, понятное дело, дальше уже строила бы систему с учетом того, что в этом очищении есть кислоты. А, так, вот он, кстати, увлажняющий клинсер, собственно, который прям очень-очень мягкий, очень-очень нежный. Ну, ну, вот ничего не могу прям про него действительно сказать, такого прям вау, берите, нет. Он очень нежный, очень мягкий, но это не молочко, это все-таки гель. Смотрите, дальше вот этот вот тоник, у них он идет такой успокаивающий, но при этом нужно знать, нужно понимать, что здесь тоже есть небольшое количество кислот. Он, ну, небольшое количество, там прям совсем небольшое количество гликольки, насколько я помню, и он чуть-чуть действительно с успокаивающим таким, даже, я бы сказала, каким-то охлаждающим эффектом. Вот. Ну, увлажнение... Чуть-чуть такое снятие чувствительности, чуть-чуть отшелушивания. Вот вот вот это вот сюда. Так, дальше вот эти вот Oil Control Pads. Здесь у нас, вот они, кстати говоря, мне нравятся. То есть это а, вот такие салфетки, пропитанные содержимым. Здесь именно в Oil Control Pads солицилка, миндалька и, и, и, и, и не помню что... Что-то тоже очень хорошее. То есть он что дает вот эти вот пацы. Они дают дополнительное очищение и обновление кожи. Такой порассуживающий эффект. Опять же, мне безумно нравится, как работает миндальная кислота. Поэтому а, вот эти вот именно вот Oil Control, на мой взгляд, классные штуки. У них есть еще вторые Renewal, Renewal. А паци, Сейчас мы их поищем. Вот они немножечко, на мой взгляд, дают липкость. Опять же, это мое ощущение. А, слушайте, странно, нету их. Ну, а, в общем, вторые салфетки, это обновляющие салфетки. Там тоже содержится салициловая кислота. Оно уже без миндальной кислоты. И они... А, здесь триклазан. вот что я вспомнила. А, и в обновляющих салфетках у них есть как будто бы ощущение легкой липкости. Это тоже нужно учитывать. Так, вот они, господи, вот они, обновляющие пацы. Да, их тут много на самом деле. Так, в общем-то, я потом вам расскажу про наборы. В наборах уже есть, если как бы по-хорошему строить систему обновления кожи, то месяц должно быть и очищение, и салфетки, и достаточно известный препарат Польши. Тут, кстати, есть в маленьком объеме, Это редко бывает. Вот такой вот. Это, наверное, один из самых популярных продуктов в И вот как раз он там мне, собственно, не сильно и нравится. Почему? Потому что он достаточно жесткий. И при ежедневном применении, то есть тут нужно четко понимать, что вот если доктор вам назначил а, то не, <мес> месяц, например, да, ежедневного использования, то потом не надо а, не надо, скажем так, продолжать эту схему, даже если вы видите улучшение. Потому что, конечно же, все-таки агрессию на кожу, ее нужно скажем так, контролировать, минимизировать и понимать, какое время мы продолжительность. То есть, почему месяц обычно доктор Баджи говорит, что нужно использовать вот эту вот систему, когда мы максимально используем и салфетки и полиши, и дейли пауэр, тот же самый небольшое количество ретинол. Почему? Потому что именно за месяц происходит вот этот вот цикл обновления клеток. И дальше мы перейти должны все-таки по логике, по дерматологии в более как, какие-то варианты, что называется, лайтовые, уже без вот этого ежедневного применения полиша. Полиш, он идет с оксидом алюминия, и он достаточно жесткий, то есть он прям вот, ну прям скраб, поэтому <с> я бы, конечно, я бы сделала вот такой вот полиш, он пошел бы, например, для вот я сейчас ехала и думала, что а косметика, почему Зену Скину очень популярна в том числе? Она же в Китае очень популярна. Вот азиатская кожа, которую вот нужно вот прям максимально обновить и убрать все, всю пигментацию, да, вот сюда. Но, например, для нашей все-таки российской кожи я бы сделала какой-нибудь, знаете, там, полиш-минимум, да. То есть с, не такой прямо он агрессивный, чтобы он должен быть более мягкий. Но ну, опять же, да, где я, где доктор Абаджи. Хотя, доктор Баджи, если что, вы знаете, где мне найти. Ну так вот. В общем, про полиш, честно скажу, не могу... То есть никаких восторгов я не разделяю по поводу этого препарата. Он жесткий и может, на мой взгляд, применяться в системе. Потом все-таки есть смысл переходить на лайтовые штуки. Кстати говоря, у доктора, между прочим, тоже есть лайтовая штука. Вот, энзимный пилинг. По факту тоже стандартная история, там папаин, бромелайн, собственно, вот эти вот известные энзимы. Отличие этого пилинга в том, что здесь у нас вы его наносите и ходите один-два часа. Вот этот вот нюанс, который, собственно говоря, не все знают. Он может использовать не только для лица, а для всего по факту там тела, где вы хотите что-то отшелушить. Но вы же знаете прекрасно, что Дзейна Скин совершенно не дешевая косметика. Опять же, да, если говорить там условно про возраст, я бы, наверное, определила его так с 30 до 50, потому что, ну, с проблемной кожей он тоже не сильно хорошо работает, с тоже есть варианты по поинтереснее, на мой взгляд, а вот 35 тогда, когда у тебя уже появилась денежка на Дзейнабадже, и, собственно, ты хочешь вот так вот прям массивно обновить кожу, да, это прям вот сюда. Так, э, про полиши я вам рассказала. Значит, про очищающую маску. У них тоже вот эта вот серная маска, достаточно известный продукт, но если вы хотите платить приличные деньги за 10% серы, собственно, больше тут ничего такого. Тут длинные сера, все. Она действительно такого красивого цвета, голубенькая, выглядит прекрасно инстаграмно, но э, это сера, друзья мои, 10%. Все, больше ничего. Поэтому мне, например, там больше нравятся другие маски очищающие, а, вот эту я до конца не понимаю, честно скажу. Кстати, сразу же скажу, видите, есть небольшие объемы, по 60 миллилитров объемочки вижу. Это очищение, можно посмотреть и тонеры, кстати, видите, маленькие есть. И полиши есть маленькие, поэтому пишите нам, мы вам подскажем по наличию. Так, поехали дальше за что взяться ну э, давайте наверное э, вот ну, раз вот тут стоит, в принципе, я практически про все рассказала на этой полочке, и остался вот этот вот э, витамин С. Помните, я вам говорила, что, собственно, доктор Дзин он, мне кажется, еще такой принципиальный был момент создать очень крутую косметику, и, в принципе, ну, это ему удалось, вот, без сомнения. В этой сыворотке 10% аскорбиновой кислоты, и э, очень интересный тоже стабилизированный витамин С, наконец-то, что называется. Э, сейчас, если я вспомню точно господи, а, тетра, гексодил, аскорбил, что-то в таком формате. Это стабилизированные водорастворимые и маслорастворимые витамин С, поэтому есть вероятность того, что этот витамин С у вас останется на коже и будет действительно работать. В чем особенности этого препарата вообще витамина С? Как правило, мы его назначаем в утренний уход и что интересно мы наносим его на крем то есть в отличие от других ä, всех косметик именно у доктора банджи сыворотка наносится на крем на крем да или пару это основной крем про него я найду когда его про него расскажу а, хотя надо бы сразу сейчас про него рассказать он у них прям такой вот основной. И смотрите, особенность косметики, о чем вот действительно стоит сказать, это то, что вся прямо история это про стимуляцию. Абсолютно любой практический препарат, который вот не взгляни, он будет именно направленный не на восстановление кожи, там единственный препарат у него есть плюс-минус на восстановление. Все остальное будет на стимуляцию, стимуляцию, стимуляцию. То есть философия доктора Абаджи, что нужно постоянно стимулировать кожу она дискутабельна она э, не всеми косметологи мной в том числе она не разделяется но вот доктор это глыба в косметологии у него такой подход про это я вам должна рассказать поэтому в daily power это их самый наверное основной препарат господи неужели его нет потому что мне кажется что это без него, собственно, и не строится да и на бадже. Ну, просто бывает у дистрибьютора проваливается по каким-то препаратам. Рит, а ты можешь подсказать? Есть у нас Дели да, Пауэр? Да. Сейчас мы узнаем. Дели <как> Пауэр достаточно такой интересный препарат. Есть, Р... да. Есть, да? Просто его тут нет. В общем, Дели Пауэр, он... Где же он, интересный, дружочек мой? потому что его на самом деле должно быть много и это прямо основа основ. Может он в клинике у нас? Да? Не могу его найти. Разотрол вижу. В общем Дели Power – это история про инкапсулированный ретинол. Это очень важно. Почему инкапсулированный? Потому что может вот это вот он зайка вот он Daily power defense значит смотрите здесь инкапсулированный ретинол и матриксил я говорю что мне кажется что тут еще в этой косметике все амбиции доктора банджи они применились, потому что, конечно, компоненты, опять же, то же самое, инкапсулированный ретинол, это очень круто, это прям, прям вот без... сейчас я считаю, что использовать просто обычный ретинол уже нет смысла, когда есть инкапсулированный. Инкапсулированный это ретинол, который мы можем использовать в небольшой, небольшой концентрации, снижая раздражающее действие, при этом он, а, помог... ну, то есть он глубже проникает в дерма, то есть туда, где он должен работать. Поэтому инкапсулированный ретинол и матриксил. Матриксил это сигнальный пептид. Собственно, с него началось все вот это шествие биомиметических пептидов, то есть он стимулирует синтез коллагена. По факту ретинол и пептид. Вот два стимулятора в этой как бы в этой баночке заключены. Да, цена, конечно, вас не порадует, абсолютно точно, но я же еще раз повторюсь, доктор Абаджи, он история такая немножко, на мой взгляд, чуть-чуть даже, да, не побоюсь слова, статусной косметики. А, собственно, почему я про него? То есть, если мы говорим про, например, там, ежедневный рутинный уход, то он может состоять из вот этого, или Power Defense, без него никуда. И дальше мы наносим на него, не дожидаясь, пока он подсохнет, не пока он вот прям впитается полностью, он должен быть немножечко еще на коже оставаться. И дальше наносим вот эту сыворотку с самоактивирующимся витамином С. Я не знаю, почему самоактивирующимся. То есть, на мой взгляд, просто тут как бы неплохая формула, собственно, витамина С. Так, вот такая вот небольшая, скажем, особенность. Дальше, дальше. смотрите, есть восстанавливающий и обновляющий крем, и, собственно, в одном только у них, вот это обновляющий, тут у нас опять как водится инкапсулированный ретинол, вот этот крем он у меня был, и скажу честно, мне он понравился, представляете? Во-первых, он, в отличие от Daily Power, достаточно плотненький, вот он очень хорошо на зиму, и мне нравится его упаковка, такая же как у Optima, вот так вот нажимаете, да, то есть выдавливается небольшое количество препаратов. Но самое главное, мне нравится состав, здесь у нас инкапсулированный ретинол, еще раз повторюсь, концентрация явно больше, меньше, чем 0,25, то есть где-то, ну, я предполагаю, что 0,1, вот так вот. Плюс очень неплохая такая текстура этого крема, я его использую и для глаз в том числе хорошо работал то есть нету никакой ретинизации но есть вот этот вот эффект ретинола кто пользовался знает вот этой вот какой-то немножечко выглаженной такой вот красивой кожи поэтому вот этот вот препарат вполне себе можно даже использовать отдельно в какой-то такой свой строить в рутинный уход он вам я думаю что быстрее всего понравится ну скраб нет я скрабы не люблю даже не хочу про него реально рассказывать вот. Дальше, смотрите, есть у него вот такой вот интересный препарат. Это осветляющий. Вообще, доктор Абаджи, он же строил вообще изначально свою косметику Абаджи на трех китах. Ретинол, гидрохинон и кислоты. И, на самом деле в России гидрохинон запрещен. Поэтому все выведены препараты, а в Америке разрешен. Соответственно, в Дзейн Абаджи есть препараты с гидрохиноном, реально классно отбеливающие. Так как у нас нет возможности применять, использовать эти препараты, то, собственно... Ну, Кторабаджи вынужден вот такой вот делать, и сделать препарат. Я не могу сказать, что он прям очень хорошо осветляет, но он достаточно безопасный. То есть тут ни ретинола, ни кислот, ничего такого. То есть тут достаточно современные пептид, достаточно интересные компоненты. головы по-моему, кислота, если я не ошибаюсь. Вот э, то, что может действительно способствовать осветлению. Отбель, ну, прям вот отбелить, да, как бы убрать пигментацию. Ну, сильно сомневаюсь, но опять же, вы его можете, например, ну, не, не вы можете, а врач вам может назначить схему, когда вы этот препарат, например, используете утром, она начнет тот же самый ретинол, да, ну хотя бы там 0,25, потому что про 0,5 расскажу. Я в прошлый год искренне пыталась свою кожу применить, приручить к ретинолу. Безуспешно скажу сразу. Так, пройдемся еще, что тут у нас? А, ну препарат с гликолькой. Ну, опять же, да, ну, 10% обычная гликолька, на мой взгляд, не сильно интересная история. Так, ну что, попробуем по вот да, так пройти вам пацы рассказал. Знаете, хочу, во-первых, вот э, про Гроу Фактор Сиром и разотрон. Вот еще мне нужно обязательно. Значит, смотрите, Гроу Фактор Сиром здесь у нас... Э, компоненты, которые способствуют синтезу коллагена. Опять же, да, тоже ее нужно смотреть, встраивать в систему. Она, как правило, может использоваться надо, или пауэр, или как бы самостоятельно, но она такая, как бы, это все-таки гель. Ее прям вот отдельно, как крем, я бы не рекомендовала использовать. Так, и розотрол. Где-то я вот тут и видела. Розотролчик. Вот он, Значит, э, препарат, который, в принципе, тоже достаточно известный у доктора Абаджи. Здесь есть интересный компонент, который меня очень сильно интересует, и я его собираюсь использовать тоже в своей косметике. Это... Э, э, Пальметаил-глицин, по-моему, так он называется, могу честно говоря, путать, но в общем это сигнальный пептид, который способствует помимо того, что убирает вот это вот покраснение, такую как бы чувствительность, воспаленную как будто бы кожу, он еще улучшает матрикс кожи, то есть он матрикс дермы, он стимулирует синтез коллагена и эластина. Хорошо встраивается тогда, когда вообще то на самом деле классный препарат, особенно когда мы идем в ретинизацию кожи. То есть он вот прям успокаивает кожу, делает ее менее такой вот чувствительной. То есть в принципе, опять же, да, давайте про плюсы доктора Абаджи. У него, в общем-то, продумано. То есть на все мои условно какие-то претензии в плане там агрессии да, любой доктор, который знаком с этой косметикой, с этой косметикой он может мне оппонировать тем, что пожалуйста просто выстраивайте правильно схему. И, собственно, будет вам счастье. Поэтому тут, опять же, еще раз повторюсь, эта косметика нуждается в подборе правильном, качественном. Пожалуйста, обращайтесь к нам в клинику. Пожалуйста, пишите мне в Директ. И еще сразу же скажу, пока не забыла, у нас будет скидка по промокоду Абаджи буквально вот сегодня и завтра, как обычно. Помните, да, после эфира у меня всегда есть приятные-приятные новости. Поэтому, опять же, да, обращайтесь в Директ. Без подбора качественного. Ну, вот просто что-то выдернуть из этой косметики реально очень сложно. Она прям такая вот... В нее нужно погрузиться, скажем так. Так, что я еще, знаете, какую я еще хотела вам рассказать? Ну, во-первых, про наборы. И очень интересно, у них есть препарат эмульсия для тела с инкапсулированным ретинолом. Вот, это тоже, на мой взгляд, новшество. Вот просто не вижу. Я, видите, как тоже, опять же, прибежала в самом конце и не успела, честно скажу, по-хорошему разобрать. А, вот еще. Рекаври. Восстанавливающий крем – это единственный крем с церамидами. Он тоже, опять же, может встроиться в систему, когда мы, например, на ночь назначаем ретинол, а на утро мы используем вот такой вот восстанавливающий крем. В общем, есть у них эмульсия для тела с инкапсулированным ретинолом. Это очень круто, потому что это же, ну, как бы, тело тоже нужно, скажем так, заботиться и обновлять. Поэтому вполне себе можно подобрать. Так, а Смотрите, есть у них классные ретинолы. У них есть 0,25 тоже все инкапсулированное, 0,5 и единичка. Я скажу честно, у меня был неудачный опыт 0,5. Опять же, вот смотрите, 0,5 у, грубо говоря, там Сиздермы. Это очень легкий, прям такой комфортный и не прям не про ретинизацию. 0,5 у доктора Абаджи, хотя и там вроде как инкапсулированный. А, нет, там, по-моему, кстати, не инкапсулированный, если я или инкапсулирован. Ну, в общем, я к чему сейчас говорю? К тому, что, пожалуйста, не ориентируйтесь просто на 0,5 инкапсулированный ретинол. Он совершенно разный у всех. У доктора Абаджи это прям про серьезную ретинизацию. То есть там, если вы берете 0,5, то нужно потихонечку приучать кожу. Но ну, естественно, вам доктор должен прописать схему конкретно для вашей кожи. Но это не история каждого ежедневного. прям начать и сразу же там ежедневно применять. Вы точно уйдете в ретинизацию. Вы точно уйдете в покраснение, шелушение. Не тот вариант. Вот Самый лучший вариант у них идет 0,25, и он прям классный. Вот мне не вижу просто. А вот он, зайка. Вот, он у них идет, вообще у них, если идет ретинол, обновляющий и отбеливающий. То есть вот эти вот еще отбеливающие компоненты, которые, кстати говоря, у доктора прям действительно такие вот прям... Я бы сказала бы даже инновационные вот вот этот препарат хорош и прям вот я его могу с чистой совестью порекомендовать для вот знакомства с ретинолом начать и увидеть эффект от ретинола да вот и 025 кажется что это мало вообще немало потому что опять же до да, доктора у него очень прям такие ретинол так ретинол. я а, сразу взяла 0,5, и не было мне счастья. Я думаю, что если бы я начала вот с этого препарата, ну, я как <смех> большинство <смех> моих пациентов хочу все сразу. Если, опять же, <смех> есть лучший когда каким-то чудным образом девушки заказывали себе вот такой вот процентный препарат, они где-то его покупали, потому что мы, естественно, будем вас отговаривать до последнего и вообще вам не продадим, скажем так, этот препарат, потому что мы точно знаем, что с этим препаратом вы можете прям сразу же уйти в очень неприятные, не побоюсь этого слова, осложнение при применении ретинола. Но ко мне обращались девушки, которые где-то приобрели у кого-то там, непонятно у кого, и с жуткими аллергическими реакциями на ретинол именно на этот препарат. Потому что 1% инкапсулированный ретинол – это жескачная жесть. Это прям нужно понимать и понимать. Короче говоря, я к чему? Не экспериментируйте. Есть специально обученные люди, которые прошли повышение, которые сами на себе попробовали. Не совершайте ошибок. Обратитесь к специалистам, к, к собственно, к людям, которые подберут классного. Вот. Так. Я хочу вам еще рассказать про набор. Вот за что доктору Респект он сделал очень классный набор. И они, кстати говоря, по абсолютно адекватным ценам. Ой, ну, пойди, пожалуйста, дружочек. По-моему, вот это мой, кстати, основной, самый один из любимых. Там у нас идут и очищение, и салфетки, и полиш, и дели пауэр, и в принципе цена очень-очень адекватная, как раз на месяц хватает. То есть по хорошему надо покупать. И там есть несколько наборов, естественно, мы подбираем тот, который вам нужен. Ну вот опять же ежедневная программа, она совершенно денег стоит, и вот с нее опять же да стоит начинать. Вот она там на месяц рассчитана, дает вот этот вот прям вау эффект обновления кожи. А потом, если прям хочется продолжать, можно пойти там в какой-нибудь вот этот легкий ретинольчик 0,25. Вот, например, под подстраховаться с троллом, да, или с восстанавливающим кремом на утро. То есть, в принципе, составить какую-то такую схему, там, условно, добавить салфетки. Короче говоря, вариантов, в принципе, много. Поэтому, смотрите, я резюмирую. Как-то быстро у нас с вами время пролетело. Резюмируя сегодняшний эфир, хочу что сказать. Доктор, конечно, создал крутую косметику. Здесь я вот абсолютно точно, ни в коем случае не умаляю достижения доктора Абаджи. Вот. Единственная моя условная претензия, скорее, она к бездумности использования, самоназначению тогда, когда... Ну и опять же, я... Не очень люблю, когда, я знаю просто косметологи, которые просто фанаты вот Дзейнабаджи, они не видят кроме него ничего, говорят, что вот это лучшее, вот все остальное фигня. Да нет, конечно же. То есть еще раз повторю, здесь очень и небольшое даже количество людей, которым я смогу посоветовать искренне эту косметику. Потому что при чувствительной коже все-таки это не косметика выбора. Это косметика выбора для того, чтобы достичь каких-то максимальных результатов обновлений при нечувствительной коже. А дальше уже можно определиться на каких-то таких своих любимых продуктов и, в общем-то, поддерживать этот эффект. Все время находиться на этой стимуляции, опять же, да, все время пользоваться условно там, программой по обновлению кожи, естественно, я бы точно не рекомендовала, не рекомендовала я думаю, доктор тоже. Потому что ресурсы кожи, естественно, все равно так или иначе, нужно это учитывать, что они не безграничны. Так, пожалуйста, вопросы, я сейчас отвечу. Еще у меня 5-7 минуточек на вопросы и побегу, естественно, работать. А можно использовать с другим кремом. В принципе, да. Вот, можно. Можно, например, его использовать с восстанавливающим кремом. Но он достаточно... Он, он самодостаточный. Кстати говоря, очень неплохой еще вот, про что я хотела сказать. У доктора Абаджи неплохие SP-фильтры. Самый, наверное, популярный смарт-тон. Смарт Это не что иного, как сиси крем или биби крем когда подстраивается он под цвет кожи. Здесь у нас комбинированные фильмы... Фильтры, извините. А, да, достаточно... Ну, такие последнего поколения фабаза по-моему, они используют. Ой, или как-то, вот, господи. Сейчас вас введу за положение. В общем, э, тот, который использует э, SkinCeuticals. Так, э, вопросы. Сохраню эфир, конечно же. Так, так, так, так. Хорошо, продублируйте вопросы, которые есть. Когда будет ретиновый продаж а, До скоро, друзья мои. Мы все еще тоже не получили упаковку, поэтому ждем оптима. У нас тоже будет, в принципе, насколько я понимаю, у нас один и тот же поставщик косметического сырья. Мы берем американский декапсулированный ретинол. Так. Еще раз напоминаю, что сегодня я с удовольствием подберу косметику, если это нужно. Приходите в нашу клинику, потому что вживую эта история, конечно же, намного лучше. И у нас есть скидка по промокоду Абаджи 20% до, до понедельника. Можно ли жетенол вечер, утром сыворотка с миоцинамидом? Вполне Вполне. Кстати, неоцинамид – один из популярных препаратов, компонентов в косметике Абаджи. Собственно, неоцинамид – это… Я-то читала лекцию про биохакинг кожи. И я считаю, что неоцинамид – это тот компонент, это про биохакинг, это про поддержку. Он очень хорошо работает на такую профилактику всех сосудистых нехороших изменений. То есть неоцинамид – это прям хорошо. Единственный момент, он может давать легкое такое покраснение. Поэтому иногда люди думают, что это аллергическая реакция. Стоимость набора по обновлению. Смотрите, в районе, по-моему, 11 тысяч рублей, но я могу ошибаться. Подскажите, используя это фирмы очищающие средства, пошло шелушение, это нормально. Я думаю, что вы использовали эксфолиирующий гель, вот этот вот. А в целом, конечно, не очень нормально, что у вас есть шелушение. Опять же, да, если оно... А, как бы задумано так доктором, и это вполне там понятно, там следующие шаги будут на восстановлении, но вообще хотя бы тогда используйте эксфолиирующий, потом вы используете препараты, но ну, если, например, из доктора Абаджи, то я вам рекомендовала бы восстанавливающий крем с теми же самыми цераминами, чтобы как-то убрать, нивелировать это шелушение и обновление. А, а, так, деликатное, не понимаю... Так, ну что, друзья мои, давайте мы с вами будем уже, уже заканчивать. Постаралась абсолютно честно рассказать, то есть про вот все плюсы и минусы. Надеюсь, вам было интересно. Uh, у меня переоральный дерматит в стадии ремиссии. Можно ли использовать косметику с ретинолом? Uh, я считаю, что да. Вот, опять же, да, нужно вас лично посмотреть, насколько она действительно вам необходима. То есть ретинол – это не история, там, просто так хочу что-то там... Нет, то есть нужны показания для использования ретинола. Поэтому в целом можно использовать очень легкий. Наверное, кстати, это как раз и не сюда. А... ну Хотя смотрите, опять же, в Дейли, например, там же идет инкапсулированный ретинол. Но там совершенно небольшое его количество. Поэтому его даже как-то к ретинолам-то нельзя отнести. Польшая мини-версия в наличии. Напишите в Директ. Сейчас вам не смогу подсказать. Вот он. Вот он, понимаете, ждет тут вас. Напишите в директ свой телефон, и я вас перенаправлю девочкам, и они вам помогут. Опять же, если вы точно уверены, уже пользуйтесь, и врач вам назначил этот препарат. Все, друзья мои, побежала. Еще хочу успеть выпить кофейку <laughs> перед рабочим днем. Значит, не выпил кофе. Работа не началась. Все, всех люблю, целую, пока-пока.